Приветствую вас, друзья, на моем канале. С вами, как всегда, Тёма. И мы продолжаем играть на Валкан Старас. На лучшем казино данный слот называется Резидент. Все ссылочки можете найти в описании, либо же в закрепленном комментарии. А мы начинаем. И начинаем мы сегодня с депозита в 500. Пол сырья упала к нам на счет И, соответственно, будем мы пытаться поднять... Ну, блядь. Вот так, на скидку скажу, уж явно не меньше десятки. А помогут нам, конечно же, в этом... Бонус ебать. Просто наблюдаем. <с> Ладно, может, окей, не конкретно вот эта бонуска. Точнее, вообще не эта бонуска. Но другие в будущем обязательно должны справиться. Окей. Ебать, мы, блядь, пять в ряд нахуй выстроили. И толком нихуя не получили. Это, Это как-то даже не честно. Не-не-не, рановато, рановато Нехуй, спеши, друзья Тут, пожалуй, пока попридержим Пойдет Нормально, нормально Пиздец Бонус-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка И ставку мы подняли, хотя можно было еще больше ставить Но я что-то да, я что-то зря это не сделал, я уже это вижу Окей, okay, x10 Почти косарь Косарь уже упал И... И все заебись у нас Сколько? Полтора косаря? Да-да-да Нам почти упало Великолепно Ну, блядь, на дверь похуй, я привык К этому я уже привык, нормально реагирую Что ж... Полкашека. Я что-то, блядь, проебался, думал куда меньше получим. Хотел даже скипнуть, сразу выигрыш. Но потом решил окей. В принципе, неплохо было бы, конечно, его удвоить, попытаться. По крайней мере. Um, хуй с ним. Заебись, не зря мы рискнули. Да. Не, а вот здесь же заберем. А, ну такое. Блять. Типа элементы, не те. В принципе, она выпала все неплохо, но далеко не те элементы. Поэтому так мало мы ее и получили. Ну уже лучше, да. Все равно не то, блядь, я больше хочу. Может, еще одну бонуску вывели? Да, еще одну бонуску вывели! Только подумала ней. И тут же моментально прилетает. А прилетит ли нам большой выигрыш? Хуй там! Ну раз хуй там То хуй и здесь должен быть А нет Пойдет, ладно, кстати Я думал куда хуже Сколько? 900 должно быть? Да, 900 И проемная дверь Да, все верно Три уже имеем Это почти треть От нашей цели Бля, может, больше все же поставить? Мне кажется, блядь, я скорее больше сливать буду. При большей ставке, ежели как-то комбачить. Угу, mm -hmm, я понял. Не здесь мы нихуя не получаем, не получается нас поднять. Если получается какая-либо мелочь. И там, соответственно, мелочь. Даже ебучую мелочь не дают удвоить. Oh, нет, нет. Мы так, типа, блядь, улетаем в минус. Не так уж дохуя имеем, чтобы вот так вот рисковать. Окей, давай, давай, давай. Все? Серьезно? Весьма как это все печально, блядь. Я не знаю, да, нам Но выигрыш не ведет, блять, остается ну, нормальную, типа, действительно нормальную бонуску надеяться. Ну что это за хуйня? Это выигрыши. Даже это проебали, неудивительно. Что-то я уже не уверен, что я десятку подниму сегодня. Пиздец, вообще не уверен. Но я все так же напоминаю, друзья, что все ссылочки находятся внизу в описании, либо же в закрепленном комментарии. Окей, один хуй, ладно. Если мы проебываем уже вот так прям нацелены на проеб. <смех> на а либо же мы пройдем быстрее. Либо же, если начнет вести, поднимем куда больше. Нас, честно говоря, что-то, что это устраивает. Ну ладно. Ты серьезно. Ты, блядь, по-твоему. Пизда. И даже, даже это проебали. Боже. Ай. Да выдай ты хоть что-нибудь Окей, хотя бы ебать Хотя бы полкасика Сколько мы касались, тоже тоже слили А так неплохо все начиналось Так мы неплохо с вами двигались И тут такое м -м, Разочарование Окей, бонуска Надеюсь, надеюсь мы это бьем Хотя бы, да, объема. Я не говорю уже в плюс уйти. А, нет, все. Я вижу, что мы нихуя не объема. И тут, собственно, тоже проёб будет. Ну, типа, окей, ладно, не проёб. Но в любом случае, то мало. Сколько мы получили? 900? Да, 900 мы получили с этой бонусной. Ладно, почти косарь, типа. Но мы даже тот проёб изначально не отбили. Когда у нас, типа, когда вроде бы было все окей. Было 3К уже на руках. Я вроде как радовался, да? Ну уж явно в большем оптимизме находился. Пиздец, ну ты серьезно, блять? Камон, ну какого хуя? Братан, давай, давай, исправляй как-то эту ситуацию. Мне это совершенно уже не нравится. Пиздец, ты издеваешься? Окей. Вот уже камбэк. Окей, все, все, все, все. все. Приободряемся, заряжаемся и продолжаем, продолжаем, продолжаем разъебывать. 4500 мы получаем. <с> Ебать. <с> вот это уже другое дело. Вот это я понимаю. И еще одного он Знаете, возможно, я зря сбросил нашу поставленную цель на сегодня. Да, да, да, да, да. Блять, все, буквально за две бонуски, которые были подряд, подряд, сука, мы уже моментально камбэкнули и выполнили нашу цель. И даже перевыполнили. Ебать. Ебать. На два косаря, считай, перевыполнили даже. Охуеть. Друзья, я в ахуе с таких камбэков иногда бываю. И вот это тот самый случай. Пизда. Еще бонус ка Ну-ка, давайте на этот раз с конца пойдем. Да что мы все. Ладно, нет, я понял. Нехуй тактику менять, идем по нарастающей. Хотя бы что-то уже получаем, ставка отбита. Ставка приумножена в два раза. И бонус-ка на этом проебана. А ну раз проебана бонус ка то нехуй и нам тут ловить. Так что мы на этом закончим. Тем более, на такой-то красивой сумме в 12-коцаре. Что ж, друзья, я напоминаю, что все ссылочки вы можете найти в описании, либо же в закрепе. С вами был, как всегда, я, Тёма, и удачи, друзья.